Итак, всем привет, с вами снова я, Арма. Сегодня мы будем, э, как бы, продолжать играть в Майнкрафт на версии 1.7.2. Да, э, это у нас демонстрация. Так вот, э, дом я почти достроил, не почти, я уходил, поэтому как только... Ау... Как только освобожусь, я продолжу... Итак, как я и говорил, что я продолжу. Так вот, я продолжаю. У меня есть обсидиан, э, береза, э, огнево. Ну и светоками. Светоками я достал в аду портал э, вот за этой стенкой. Да, вот он, как вы видите. Эм, э, сейчас подождите. <смех> э, так вот, о, о, залагало еще сильней. Так вот, мы продолжаем. Э, я пока это все сложу сюда. Вот. Э, э, L, ну, точнее, прохождение или нет. Демонстрации, съемки у меня будут идти не так уж и много. Э, так, ну, после того, как мне купят, э, купят, э, куплю себе новый компьютер, э, тогда и съемки, и все это будет идти намного дольше. Вот. Э, снимаю я всего только минуту. И то с пропусками крипер нет ну вот я умер вот это жалко продолжить уже на самом деле я уже умер где-то раза четыре или пять не помню Но вот блин и опять у меня лагает из-за дождя если бы дождя не было у меня бы не так сильно лагало Эх, а вы что ли надо убить? Вообще мне надо от крипера спастись. Я от этого чертова паука. Тупой паук. Что ж ты только за мной-то бегаешь? Сколько можно-то? Домик. Домик. Надо точку респауна там поставить, сделать себе кровать. Наконец-то. Ки. Ну вот, два паука. Ну все, мне конец. Да. Ну, ладно. Эм, продолжу, как добегу до дома. Да, продолжу, как добегу до дома. Фух. Ладно, я добежал. Э, да, я сделал себе коврик из пола. Пока я добежал, кстати, пока я собрал много-много э, цветов. Да, я все их потратил. Я посчитал. Э, потом еще... Как вы уже давно заметили, у меня лаймовые окна. Я нашел их в Данже в сундуке Данж взорвал крипер. Фух, я там почти умер. Да, он очень глубоко. Я был в пещере и после того, как я добежал до дома и пошел опять же в ту пещеру, у меня осталось пол хп. И в той пещере я издох. Ну ладно. Не будем на этом расстраивать. Не будем на этом застревать. Продолжим. Сейчас я все вещи э, сложу. Кирка, кстати, у меня алмазная сломалась. После последнего обсидиана, который я сломал. Да, дождь еще не прошел. Ой, блин, кровать забыл сделать. Эх, растяпая. Итак, мы продол Ай, продолжаем. Вот, нам надо поспать. Я все-таки все -таки ее сделал. Заняло это максимум, не знаю, ну, по оставшемуся времени, вот по вот этому, вы узнаете, сколько было. Не пойду на улицу, там страшно. Там эндермены ходят, не знаю, и так далее. Фух. Блин, 4 минуты всего. Надо подольше поснимать. Да. Не знаю, да. Съемки, ну, как бы по ней, не знаю. Так, мне надо найти сундук. Вот он, нашли. Так, пошлите, что ли, покопаем там. Покопаемся. Вот. не люблю я вот это вот ладно подкапываем под свой дом ой-ой-ой-ой-ой нет не надо подкапать под свой дом да это будет просто столбик а мы будем тем временем стоп копать да копать будем вот сюда стоп давайте прокопаем три блока вниз раз два ну это максимум да Теперь прыгаем. Да, это новое дополнение. То есть, когда мы будем прыгать, то у нас будет происходить вот такая вот... Блин, сейчас прокопаю, вот. Пусть пока так. А мы будем копать, копать и еще раз копать. Вот. Ну, так вот. Будем делать вот так. Сейчас я пока приостановлю, посмотрю, что там с бантикамом, идет ли звук или нет. Итак, я посмотрел, с моим видео все нормально. А... Итак, мы продолжаем. Да. С друзьями бы было бы веселее. Не знаю, но у меня нет хамач. Да, у меня нет хамач. Вот это вот больше всего печалит. Если бы, был, если бы у меня было хамачи, то у меня был бы свой сервер давно. Не знаю. А. Да, не знаю. Ну, и заняться мне, впрочем, тоже нечем. Эх. Ну, мне кажется, надо заканчивать на этом видео. Да, пора. Итак. Как бы мне его закончить? Мне еще надо додумать. Не знаю, да. Итак, с вами был я, Арма. Ну, с вами был я, Арма. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ну, впрочем, все. Всем спасибо. Всем пока. Пока-пока-пока-пока.